Всем привет, дорогие друзья, с вами Хабстролайф, и сегодня я разыгрываю 5000 кредитов в Warface. Для этого вам надо подписаться на мой канал, поставить лайк и написать в комментариях, я участвую, и оставить ID своего ВКонтакте. После чего 1 июня я оглашу результаты данного конкурса и напишу победителям в личные сообщения. Ну что же. Выбирать победителей будет сайт Рэндом. Всем удачи, всем пока.